Баклажан, встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья. Перед вами самая молодая команда юниор лиги. Для тех, кто не заметил, мы уже на сцене. Перед вами команда КВМ Баклажан. Нет ни сельдерей, нет ни огурец, нет ни черти, вообще кетчуп, помолчите. Так, стоп, это что такое? Ну вы же сами сказали, надеваем галстук селедку. О боже, это карась. Ребят, меня на 1 мая на шашлыки пригласили. С такой прической неудивительно, если тебя даже на Курбан-Байрам бы пригласили. А теперь давайте к миниатюрам. Помоги, помоги, я нам своей любви, как мне быть, подскажи, я не знаю. И первая наша миниатюра «Случай в криминальном районе». 18, 19, 20, с днём рождения, рождения, братан! Помоги, помоги, я нам своей любви, как мне быть, подскажи, я не знаю. А немногие знают, что даже в 17 веке были бомжи. Давайте посмотрим. Я увел у тебя жену. Ах, так, да! Тогда я вызываю тебя на дуэль. О! Тогда у тебя я увел дочь. Я вызываю тебя на дуэль. О! Комплект! Помоги, помоги! Я стал нам любви! Как мне быть, подскажи, я не знаю. А у многих людей есть деревня. Давайте представим, судья сажает картошку. Виновен, виновен, виновен. Приговор можно будет обжаловать через три месяца. Помоги, помоги, я стал нам своей любви. Как мне быть, подскажи? Я не знаю. Представьте в столовой бедной школы. А мышь! Так что ты стоишь, лавеща, похавым? Uh -uh. Ставьте ограбление в магазине дверей! Стоять это ограбление! Стоять это ограбление! Стоять это ограбление! Помоги, помоги! Я стал над своей любви! Как мне быть? Подскажи! Я не знаю! Команда КВМ Баклажан! Спасибо! Боже какой! подъехал к Финк на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.